Здравствуйте, мы находимся в салоне Альтера, я приобрел сегодня здесь автомобиль, покупкой очень доволен, работой менеджера тоже очень доволен, читал на разных сайтах отзывы негативные, вот не надо всему верить, что пишут, никто меня здесь не обманывал, только что заключил кредитный договор, никакие ставки процентные мне не навязывали, как мне обещали, так мне все и сделали. Все согласно букве и духу закона.